Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Подготовила для вас информацию об астрологической погоде на неделю 9-15 мая 2022 года. Подписывайтесь, жмите колокольчик, если зашли впервые. Также приглашаю вас в мой Facebook, Instagram и Telegram. Ссылки найдете на главной странице канала и в закрепленном комментарии. В Telegram и Instagram я выкладываю ежедневные прогнозы. Неделя очень важная с точки зрения глобальных событий, внешних ситуаций. Мы живем в историческое время, именно в мае происходят ключевые события не только для Украины, но и для всего человечества. Коридор затмений по оси Терец-Скорпион продолжается. В мире начался передел собственности и ресурсов. Тяжелый день 9 мая, срединная точка между затмениями, то есть точка глобального и разнопланового противостояния непредсказуемое время может случиться все что угодно бесполезно искать логику в происходящем в этот день все переворачивается с ног на голову и наоборот это время значимых событий непредсказуемых поворотов кардинальных перемен день тревожный может произойти все что угодно в том числе и самое неприятное но также и самое счастливое 9 мая Меркурий стационарный с поворотом в ретроградное движение. Для многих людей начинается период сложностей, простоев, отмен. С 10 мая по 3 июня включительно Меркурий в ретрофазе, начинается в Близнецах, заканчивается в Тельце. Видео появится на этой неделе, точнее в понедельник, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. С 11 мая по 27 октября транзит Юпитера по Овну принесет кардинальные перемены. Овен – знак воина, защитника, первый знак зодиака. Вхождение Юпитера в Овен создаст коренной перелом в военном конфликте. С 12 по 14 мая соединение Солнца с Северным узлом. В интересах будущего это соединение способствует самовыражению и расширению влияния. 15 мая очень важный день. Солнце в напряжении с Сатурном и с Нептуном, накануне лунного затмения в Скорпионе, которое произойдет 16 апреля и закроет весенний коридор затмений. Можно с уверенностью говорить о негативном фоне, тем более если прошлые уроки были не усвоены. Посмотрите, пожалуйста, видео о коридоре затмений. Много просмотров набрала, что меня приятно удивило. Что называется, попало в десяточку. На этой неделе будет особая дата, пятница 13 еще и в коридор затмений. В этот день следует быть готовыми к любым неприятностям и неудачам. Отстраненность от внешнего мира и настроенность на мысли, чувства и глубинные эмоции. Обычное состояние в такой период. У многих людей словосочетание ⁇ Пятница-13 ⁇ ассоциируется с негативом, мистикой и неприятностями. Основой этого популярного суеверия послужило реальное историческое событие. 13 апреля 1307 года в пятницу поймали и арестовали большое число представителей ордена Тамплиеров. Пятница 13 вызывает безрассудные страхи, поэтому в этот день многие люди сводят свою активность к минимуму, переносят важные дела и встречи на другой день. У христиан пятница это скорбный день, потому что считается, что после предательства Иуды в этот день распяли Христа. В астрологии пятницей управляет Венера.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 Люди пятницы сверхчувствительны и легко ранимы. Число 13 в европейской культуре считается несчастливым. В связи с этим в некоторых зданиях этажи нумеруются так, чтобы не нервировать людей. Бытовало суеверие, возможно связанное с тайной вечерей, что если за одним столом соберутся 13 человек, то один из них умрет в течение года.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 Тринадцатая глава Апокалипсиса посвящена описанием великих бедствий, которые сопровождают приход Антихриста, страшного зверя из бездны. Еврейская кабала перечисляет тринадцать злых духов. Тринадцать не делится ни на одно другое число, только на себя. Такие числа принято называть ядерным числом, так как раздробить и разделить на равные составляющие его нельзя.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 Последующая трансформация в итоге дает новое рождение и упорядочивание структуры. Несколько лет назад начали говорить еще об одном знаке зодиака, о змееносце. Но Солнце не проходит через это созвездие, лишь вблизи него. Поэтому не стоит считать змееносца зодиакальным созвездием. В году 12 месяцев... А дневное и ночное время составляет по 12 часов. Количество знаков зодиака соответствует 12. Если говорить о тринадцатом знаке зодиака, то есть о змеиноце, то разрушается гармония, поскольку всегда есть инь и янь, мужское и женское, активное и пассивное. А 13 элемент не имеет полярности, создает хаос в системе. Далее расскажу о лунных днях и их влиянии на нас. Но прежде напомню, что общий гороскоп не может заменить личную консультацию астролога. При индивидуальном разборе вашего гороскопа мы поговорим о влиянии транзитов планет, ретроградного Меркурия и затмений конкретно на вас. Посмотрим, в каких астрологических домах личного гороскопа находятся ваши натальные затмения. Какие сферы затрагивает ретро-Меркурий и как это использовать, чтобы улучшить качество жизни. Кто-то сейчас в состоянии сложного выбора. Принимать решение уехать из Украины или остаться, переехать и в другой город в пределах страны. Тема профориентации, как школьников, так и взрослых, астрологический прогноз, натальная карта, гороскоп взаимоотношений и многое другое. Кому нужно, обращайтесь. Контакты на главной странице канала и под видео. В понедельник, 9 мая, растущая луна во льве, период луны без курса, то есть неэффективный период с 15.38 до почти двух часов ночи 10 мая. День очень важный, и я об этом говорила в начале. Опозиция Луны с Сатурном дает ощущение несправедливости. Однако, если что-то неприятное произойдет после 15.38, то в скором времени ситуация исчезнет без следа. Транзитная Луна во Льве делает людей активными, более оптимистичными, чувствительными к знакам внимания и комплиментам. Это можно использовать в своих целях. Конечно, коридор затмений и вообще в Украине сейчас ситуация войны, и все это способствует тому, что позитивные влияния транзитной луны во Льве уменьшаются, но точно не исчезают. 10 мая во вторник растущая Луна в Деве способствует пробуждению природных энергий, врожденного потенциала человека. Один из самых энергичных, удачных и сильных дней лунного месяца. Энергия дня обладает мощью. Можно свернуть горы, но стоит быть внимательными, особенно на работе, чтобы не упустить благоприятные возможности этого дня. С одной стороны, Меркурий в этот день становится ретроградным, концентрирует энергии планеты. Но с другой стороны, если учесть особенности этого периода и если понимать свой личный гороскоп, то день может оказаться очень эффективным. О затмениях я рассказывала видео есть на моем youtube-канале посмотрите пожалуйста а по ретро меркурию появится на днях 11 мая в среду растущая луна в деве в оппозиции с марсом и нептуном один из самых важных дней мая юпитер переходит в овен на 5 месяцев отдельное видео будет по этому транзиту очень скоро не пропустите Рекомендуется в этот день осуществлять планомерную подготовку к любому делу, действовать решительно. Бизнес, работа это или взаимоотношения, тем не менее, активные действия с вашей стороны, активная социальная позиция поможет в будущем добиться своих целей. Также хорошее время, чтобы заниматься небольшими денежными вопросами. Хороший день для того, чтобы завершить начатое. А также необходимо уделять внимание своему духовному росту. Если вы чувствуете приполнение сил, то смело отправляйтесь в путешествие, в дальнюю поездку, особенно автостопом, чтобы узнать как можно больше о мире, познакомиться с большим количеством людей. Ведь каждый человек на нашем пути учитель. 12 мая в четверг с 9 часов 34 минут растущая Луна в весах, до этого с раннего утра период Луны без курса в деве, то есть неэффективный период. После 9 часов 34 минут Луна в весах в оппозиции с Юпитером. Активизируются вопросы, связанные с зарубежьем, однако не рекомендуется в этот день начинать какие-либо дела, особенно дальние поездки. Но день хорош для взаимоотношений с людьми. Рекомендуется вести переговоры, обращаться за помощью, проявлять умение улаживать спорные вопросы, сглаживать конфликты, приходить к компромиссам. А также хорошее время, чтобы заниматься финансовыми операциями, но часть дохода желательно отдать на благотворительность или помощь ВСУ, нашим воинам, которые защищают нас от российской агрессии. 13 мая в пятницу растущая луна в весах. Этот знак зодиака связан с партнерскими отношениями, социальным общением. Стоит, конечно, учесть смысл числа 13, о котором я говорила выше, и то, что сейчас коридор затмений. Возможно, в этот день для многих произойдут какие-то особенные события, будут развязаны кармические узлы Могут случиться кардинальные перемены или трансформации в существующих взаимоотношениях. Некоторые, вероятнее всего, закончатся. Все старое, бесперспективное будет уничтожено, но это откроет возможность найти своего идеального партнера в сфере личных или деловых взаимоотношений. 14 мая в субботу растущая луна в весах до 13.33, после чего переходит знак Скорпиона берет луны без курса с 11 часов утра 7 минут до 13:33. день очень непростой поэтому постарайтесь все самое важное сделать до 11 утра по киевскому времени луна находится в знаке скорпион в этот день с 13:33 33 в водной стихии это эмоции чувства что мешает объективно оценивать ситуацию тем более ретро-меркурий, коридор затмений. Транзитная Луна в знаке трансформации в Скорпионе обостряет чувствительность и интуицию, наделяет э, проницательностью, настраивает на восприятие бессознательных процессов. При этом велика опасность попадания под влияние сильного постороннего человека. 15 мая, воскресенье, растущая Луна в Скорпионе в оппозиции с Ураном. Чувства в этот день обостряются и приобретают глубину. Хорошо заниматься самоанализом, разбирать давние события, искать истину, причинно-следственную связь происходящего. Неустойчивое настроение и компризы мешают коллективной работе, взаимоотношениям с друзьями, родными и близкими.